Воздействие тела на опору, например, чайник давит на стол, автомобиль на дорогу, приводит к сжатию опоры, подобно сжатию пружины. При этом со стороны опоры возникает встречная сила, сила упругости, сила реакции опоры. Сила реакции опоры это сила упругости, действующая на тело со стороны опоры, перпендикулярной ее поверхности.